Криптовалюта биткоин закрепила позицию самой дорогой в мире, всего за одну торговую сессию, взлетев в цене до 700 долларов за единицу. Это приблизительно 20 тысяч рублей за одну виртуальную монетку. Трудно поверить, что меньше года назад эта валюта стоила меньше 13 долларов. Сегодня вся биткоин-экономика, которая преимущественно представляет теневой рынок интернет-услуг самой разной степени законности, по последним данным, выросла до 8 миллиардов долларов. И этот рост, судя по всему, Сохраниться. В минувший понедельник комиссия американского Сената на первом заседании по проблеме криптоденег высказалась однозначно – казнить нельзя, помиловать. Как отметили на официальном сайте «Биткоин-статистики», сенатские слушания превратились в фестиваль любви. Действительно, эксперты исключительно тепло отзывались о биткоине и ему подобных. Так, заместитель генерального прокурора США заявил, что несмотря на множество уголовных дел, в которых фигурировал биткоин, к самой валюте претензий нет. Напротив, она способна сыграть большую роль в оптимизации мировой экономики. И главное, отследить как, куда и кто ее тратит, все равно, по его словам, гораздо проще, чем при использовании обыкновенных наличных денег, которые остаются главным финансовым инструментом криминалитета. Свое обращение к Сенату направил даже сам председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке. Он написал, что биткоин имеет огромный потенциал, если современные технологии позволят создать на его основе быструю, безопасную и эффективную платежную систему. Вообще, то, что происходит сейчас с главной интернет-валютой, удивительно, ведь еще месяц назад ей предрекали скорую кончину от рук тех самых людей, которые пели ей деферамбо в Сенате когда биткоин был создан, серьезно к нему никто не относился. По сути, он и был игрушечной валютой, подобной тому, что покупают и используют пользователи всевозможных онлайн-игр. Однако, очень скоро выяснилось, что оплачивать биткоином можно вполне серьезные и опасные вещи. Например, на аукционе Silk Road, который до недавнего времени действовал в теневом интернете сети Тор, за виртуальные деньги можно было купить наркотики, оружие и даже оплатить услуги наемного убийцы. Собственно, Именно Тор виноват в том, что биткоин столь резко подорожал. В августе после скандала с разоблачениями Эдварда Сноудена, когда оказалось, что в обычном интернете пользователь находится под пристальным взором спецслужб, толпы обиженных ринулись в подполье. Число постоянных обитателей Тор всего за пару недель подскочило в два раза, примерно с 600 тысяч до миллиона с лишним. Вместе с ним взлетел и курс биткоина. По сути, именно виртуальная валюта и стала объектом пристального внимания ЦРУ следствием которого стал в итоге арест основателя Silk Road и закрытие торговой площадки. Когда это произошло, казалось, следующим падет и сам биткоин. Но, судя по всему, федералы решили не убивать столь серьезный финансовый инструмент, а его для каких-то собственных целей. Дело в том, что биткоин – платежная система, которая, в отличие от других, вроде PayPal, не имеет привязки к бумажным деньгам. Она делает свои собственные. Это, по сути, электронный аналог золота. Его курс, если отбросить внешние факторы, обратно пропорционален объему его добычи. Чем меньше биткоинов добывается, тем больше они стоят. Добывает биткоины алгоритм, работающий на определенных вычислительных мощностях. Придумал его некий человек или группа лиц под псевдонимом Сатоси Накамото. Персонаж мифический. Придумал и исчез. Был ли он на самом деле, никто не знает. Дальнейшей разработкой и поддержкой программы занялись вполне реальные личности – Алгоритм биткоин устроен так, что чем больше биткоинов в обращении, тем меньше их выдает компьютер в единицу времени. Производство постепенно стремится к нулю, и в обозримом будущем прекратится совсем. Каждая монетка имеет уникальный код. Она не может быть скопирована, как и слиток золота. Она может лишь переходить из рук в руки. Подделать биткоин практически невозможно. Платежная система распознает фальшивку. Получается, пока биткоин обеспечен спросом, он является вполне законным заменителем золотого запаса. Конечно, это условность, но ведь и золото в свое время привлекло человека всего лишь как красивый и редкий металл без каких-либо особых свойств.